Так, запись поставил. Всех приветствую. Сегодня 12 июля 2021 год. И у нас сегодня презентация бинара, а также новости о нововведениях в бинаре, в бинарном проекте WebToken а Также вопросы и ответы и еще несколько новостей про проекты нашей экосистемы. Вот, хочу начать с того, что с века авто, то есть с века авто 15 июля, если помните, идет, начинается срок, именно минимальный срок после ускорения продлевается до 150 дней, да? то есть у нас было 90, потом была промо у нас, если вы помните. Вот. Под... вернее было 90 потом 120 дней потом был определен промо и было объявлено что 15 июля будет уже 150 дней то есть таким образом отработ, то есть новые депозиты которые будут создаваться авто депозиты будет создаваться после 15 июля после ускорения максимального ускорения сократится до 150 дней поэтому успевать еще по прежнему и по текущим, вернее, текущим условиям. Вот, как я говорил, сегодня в экосистеме вебкоин это единственный проект, в котором еще добываются веки. То есть веки ⁇ это основная наша валюта, которая станет топовым, топовой криптовалютой и топовым блокчейном. В в мире криптовалют который даст для мира да так сказать два сильных продукта первый это пазл маркет то есть мы впервые сделаем чтобы криптовалюта стала денежной единицей хотя уже сегодня многие криптовалюты уже пытаются это сделать да все мы знаем все видим но все равно валюта сегодня многие пользуются как спекулятивный актив но как денежная единица еще не добился никто да и э, мы постараемся как компания там одна это моя мечта да я об этом уже вот, два года больше около трех лет говорю то есть это идея которая должна воплотиться и мы вместе воплотим когда криптовалюта станет э, вполне нормальным естественно денежным средством вот. И сегодня мы видим, что по всему миру многие и страны начинают обращать на это внимание, начинают работать в этом направлении, но мы как сообщество введем вебкоин, ведем в мир как денежную единицу для обмена товаров и услуг. То есть сегодня криптовалюту назвать деньгами невозможно, и поэтому многие не могут назвать, потому что за нее купить что-то невозможно, да? Ну, за исключением, может быть, сейчас стало последний год популярной стейблкоины, это USDT очень сегодня популярно. Но все равно 90% USDT пользуются, опять же, трейдеры трейдеры на биржах для того, чтобы перевести волатильную криптовалюту в стабильную валюту, чтобы потом дальше торговать, да. То есть это не тот, это не та идея, которую, в принципе, мы несем. Мы несем идею, когда за криптовалюту покупают товары и услуги, когда можно пойти э, в парикмахерскую, да, постричь свои волосы, то есть и заплатить криптовалютой. Вот, это платежное средство, это платежная единица, это э, э, платежная система, можно сказать, которая основана на блокчейне, то есть и а, а, идея, а, идея ограниченного количества а, единиц монет, да, она дает а, хороший ответ или решение именно а, инфляции, то есть когда есть ограниченное количество, а спрос, вернее пользование этой монетой становится повседневным, то оно абсолютно становится неизбежной неизбежно именно стабильно растущим активом. То есть и мы к этому придем. Поэтому многие сегодня в сообществе, конечно, не понимают, почему сейчас в экосистеме перестали в проектах принимать век. Почему? То есть многие даже высказывают такие слова, век забросили. То есть, да? То есть, ну как мы можем забросить, если вокруг века как раз и стоит наше сообщество, наша идея вокруг вебкоина. Но нужно время. То есть все проекты были созданы для того, чтобы мы делали миссию. Миссия была планомерная, да? То есть... Планомерная и <свят> э, э, запланированная по определенным, да. То есть и поэтому, естественно, так как сейчас э, именно по тем датам или как сказать, по тем, по то, то количество, которое должно было выйти на 2021 год год, то есть оно уже вышло, то, конечно, не будут проекты, которые делают, будут делать миссию да у нас там немного сейчас эмиссии идет единственное наверное авто который тоже скоро прекратится, который тоже прекратится, то есть будет там определенные реформы на авто тоже. Вот сейчас будет происходить, вот в ближайшее время будете видеть новости, изменения определенных в определенных проектах, таких как криптоакселераторы, если обратили внимание, там фонд закончился, а значит значит нужно там вводить уже изменения вот поэтому те кто держат век вот многие задают что делать те у кого у кого есть бакой я советую сохранить сохранить на протяжении 7-8 месяцев и вы увидите результат то есть через буквально 7-8 месяцев выйдет продукт да? то есть блок, тот блокчейн который сегодня есть мы его модернизируем и на это раб, работа очень много вот сегодня уже работает э, штат штат э, программистов да? именно специалистов по блокчейну да? которые вводят э, такие новшества которые нету в других блокчейнах вот я очень активно сейчас погружен в это я об этом уже говорил на прошлом брифинге, что меня это прямо аж сейчас вдохновляет. То есть я вижу, как ведет работа. вот мы также не только работаем над блокчейном, но также выстраиваем систему продвижения блокчейна именно в мир. То есть чтобы это касалось и было интересно не только нашему сообществу, которое есть, но было интересно всему миру и даже тем компаниям которые сегодня так сказать известные популярные криптовалютные компании чтобы им было интересно для этого мы должны предложить то что их заинтересует и у нас есть такое предложение да то что мы сейчас работаем то есть почему я сейчас все конкретно не говорю а всегда вот так потому что я не могу сейчас конкретно об этих вещах говорить да то есть когда все доделаем, мы проведем презентацию, вот, и будет презентация как и в Соединенных Штатах, так и в других странах, где проходят блокчейн-форумы, именно международные блокчейн-форумы. Вот, и после, этих презентаций, после серии таких презентаций, когда уже многие поймут и начнут пользоваться именно нашим продуктом, те холдеры, которые сегодня холдят век, которые охранят веки, да, которые сегодня на века авто добывают то есть э, становятся очень счастливыми и денежными людь людьми. Но это в будущем. Надо иметь терпение, да, как говорится, если хочешь заработать быстро денег, то иди работай, да? А если хочешь. А быть состоятельным, то тогда инвестируй и имей терпение, да, то есть дождись этого момента, то есть это самая лучшая стратегия. Поэтому те участники или сообщества, кто пришел именно заработать здесь денег и не маленьких денег, вот вы должны знать, что быстро и большие деньги заработать невозможно, то есть нужно определенное время ждать. И самая лучшая стратегия это ждать холдить а, монеты а, у перспективной компании, не той, которая стала уже популярной, да, а та, которая будет популярной, а вот и которая будет известная То есть а, покупать век когда уже в о, о, о блокчейне, о вебкоине, о пазл маркете, когда будет весь мир уже знать, заходить туда, конечно, будет хорошо, но будет уже меньшие возможности и вероятности именно сделать так сказать большое состояние а сегодня когда когда вы уже имеете эти вебкоины да и вам не надо в будущем покупать за большие деньги то есть лучше просто сейчас холдить и стараться умножить стараться умножить вот. А у кого нет вебкоина или мало вебкоина, порекомендовал покупать именно по той цене, которую сейчас мы видим на рынке. да На рынке сейчас очень хорошая цена. Вот. Это что касается вебкоина. То, что касается векавто, то есть векавто у нас 15 числа, а будут уже другие условия. Сроки, поэтому, ну, сроки именно работы депозита. Вот. Поэтому есть три дня, вот я это напоминаю, чтобы все были в курсе, да, чтобы и лидеры тоже передали своим партнерам, потому что многие эту новость забыли, многие новости не читают, хотя бы напоминали 9 числа об этом. Вот. Это что касается вейкафтов. В криптоакселератор в ближайшее время, то есть мы. Дадим разъяснение, как будет работать криптакселератор, куда и как будет применяться актив АЦЦ, то есть об этом не задают вопрос. Я понимаю ваше переживание, как бы ответ хотите услышать, но дайте еще чуть-чуть время и будет ответ. Ну, то есть мы все это вам разложим, да, покажем проекту. Вот. А сегодня а сегодня самый такой актуальный проект – это веб токен Profit, вот и многие им хорошо пользуются. Те, кто не пользуется, еще советую обратить внимание. веб токен Profit работает полностью на монете Ra Raido, то есть Raido – это одна, это вторая, да, так сказать, по значимости наша Валюта нашей компании. Вот, недавно появился лендинг. Модерат, если есть возможность, сбросить сейчас чат, вот ознакомьтесь с лендингом, и там полностью описано я о нашей экосистеме, а также о монете Райдо. Вот, напоминаю, что Райдо это немаловажный актив, который будет применяться активно в пазл маркете на рынке пазл и не только на пазл маркети, на других ресурсах. Но первое оно будет на пазл маркети. А покупка рекламы можно будет сделать только в монете Raido. Поэтому пока есть возможность добывать Raido, добывайте. Вот многие думали, что вебкоины тоже можно бесконечно добывать. Но видите, что вебкоины уже перестали добывать. Вот. Поэтому пока есть возможность добывать Raido. Пользуйтесь. Так. Теперь презентация. Бинарный проект WebToken Profit стартовал. Первый, первый бинар стартовал в 2019 году, 1 -го июня. Вот, перенесен на другой движок. По сути, перезапустили. Да, по сути, перезапустили. Мы буквально недавно, тут уже работает пару месяцев. И э, уникальность маркетинга именно проекта ⁇ это его простота, его простота понимание маркетинга. Когда э, получаешь э, хорошие проценты по дивидендам, ну, то есть по депозитам, а также получаешь хорошие... Партнерки, хорошую партнерку или, или бонус, именно бинарный бонус за построение команд, которые составляют всего две команды. То есть, и тут неважно переливы это ваши люди или люди ваших людей. То есть, не важно, какая глубина, все объемы начисляются, и оттуда идет конвертация определенного процента, 10% от меньшей, от объема меньшей ветки популярность проекта и самого маркетинга вот именно в том, что именно в простоте, что всего лишь нужно пригласить двух человек, одного влево, одного вправо и помочь им сделать то же самое, то есть таким образом выстраивая огромную команду именно в глубину, то есть и можно прийти к большим заработкам за счет того, что бинарная сеть она никуда не теряется, да а объемы начисляются до самой глубины, то есть неважно, какая глубина у вас будет, возможно тысячный уровень или пятитысячный уровень, и, и кто бы ни сделал депозит, то есть вам начисляется объем, то есть поэтому стоит поработать несколько месяцев, да, вот именно взять и три 4 месяца чисто поработать на построение структуры и потом пожизненно получать э, хорошие 9 ну, процента именно по бинарным бонусу вот тарифные планы а, те кто не хотят строить команду есть четыре тарифных плана это стандарт 08 процентов 220 начислений 220 начислений то есть здесь не 220 дней работа 220 начислений по субботу-воскресенье не начисляется. И поэтому у каждого э, срок разный. Но именно начисления придут 220 раз да? по 0,8%, 220 раз по стандарт. Чтобы поинвестировать, необходимо минимальную сумму в райду, в эквиваленте 100 долларов и до 5000 долларов. То есть можно докидывать и увеличивать свой депозит. как только э, тысяч 1 доллар то есть в кор более 5000 включается новый тариф премиум 09 процентов и теперь по вашим депозитам будет начисляться по 09 люкс 095 и максимум один процент начисление 310 и данный тариф начинает работать после свыше 40 в эквиваленте свыше 40 тысяч долларов Вот, так, следующее. Бинарный бонус от депозитов партнеров. Как я уже сказал, 10% от суточного объема меньшей ветки. Вот. Для того, чтобы получать бинарный бонус, необходимо иметь активный депозит. Минимально можешь хоть даже на 100 долларов иметь. Следующее условие ⁇ наличие лицензии. То есть у нас существует 4 лицензии. Первая лицензия 50 долларов стоит тоже в райду, да, Вторая 300, третья 1000 и 3000. Что дает данная лицензия? Она дает э, э, зарабатывать больше. То есть существует некое ограничение в X3, X3,5 и X4,5. Срок действия с лицензии 200 дней. То есть нужно обновлять. И бинарный бонус конвертируется именно в Raido. Вот и необходимо, то есть у нас было условие, что необходимо два человека справа, человек слева, но теперь уже намного мы облегчили, да, недавно, то есть теперь можно иметь всего лишь активный депозит, да, одного приглашенного, по-моему, да, или двух, одного слева, одного справа и иметь лицензию и все, то есть и вы можете в корот короткий срок, если вам попадется, да, так сказать удача, да, так вот, пригласить активного партнера одного слева одного справа то можно сказать очень быстро ваш бизнес будет поставлен то есть если сравнивать и делать параллели с наземным бизнесом то для того чтобы зарабатывать приличные и хорошие заработки необходимо большие приличные деньги да? то есть данный проект позволяет с маленькой суммой с маленьким капиталовложением. то есть это 100 долларов на депозит 50 долларов на лицензию и начать свой многотысячный или многомиллионный многомиллионный бизнес то есть многомиллионный бизнес вот и э, у нас в сообществе есть немало людей которые благодаря бинарным бонусу бинарным бонусам, именно бинарный маркетингу и данным проекту вышли на очень хорошие доходы и продолжают зарабатывать Так, теперь по новостям. А, есть еще линейный бонус. Да, кстати, лицензии дают еще линейный бонус. Если вы имеете первую э, лицензию, то, о, вернее, лицензию номер два, это стоимостью... Э, сколько стоит? вот а, иметь лицензию номер два который стоит 300 долларов и вы начинаете получать уже также линь, по линейной партнер. то есть тут у нас не только бинарные объемы до да, бинарный бонус но еще и линейные при лицензии покупки лицензии номер два у вас с первого уровня от каждого депозита вы получаете дополнительно 5%. процентов. При наличии лицензии номер три у вас уже открывается два уровня партнерской программы. Это 5% и 3%. И лицензия номер четыре дает вам уже получать по линейному бонусу уже с трех уровней это с первого 5 3 и с третьего 1 процент вот то есть другими словами здесь можно зарабатывать как пассивно так и выстраивая команду и получая бинарный бонус а также линейный бонус линейный бонус это уже с трех уровней вот а вот вам новость стейкин кайдо теперь с завтрашнего дня на сайте вебтокенпрофит.ю будет внедрено внедрено стейкинг то есть помимо стандартного депозита будет стейкинг чем же различается депозит и стейкинг Первое, депозит она оформляется э, в долларом эквиваленте по э, конвертации по э, сайта, да, Райдо. Это первое. Начисление идет в долларах и конвертируется в Райдо. Вот. А, и плюс э, депозит, пока не начислится там, максимально у нас 310-310 начислений. То есть, по сути, депозит заморожен. Что такое стейкинг? Вот. Стейкинг. Оно дает, неважно какая цена на райдо, вы получаете фиксированный процент именно в райдо. Вот. А снять со стейкинга можно в любое время. То есть вы поставили стейкинг, крутится и в любое время можно снять. при если вы удерживаете стейкинг, ну, что такое стейкинг? это удержание, да, так сказать, удержание монеты от рынка, то есть удержание. Вот если вы удерживаете на своем в своем кабинете вы токен профит монету райда ну активировали стейкинг, да, и ваш стейкинг проработал проработал до четырех месяцев, то есть неважно неделю или две, то ежедневно начисляется по ноль процента райда а если вы удержали более четырех месяцев до да, до 8 месяцев если не снимаете а, тело да если не снимаете тело то <coughs> а, начисление происходит уже 0 4 процента 0 4 процента за мной. Так, если удерживаете более 8 месяцев, то э, начинает начисляться по пять процентов. То есть смотрите, у вас стейкинг стандартный э, за стейкали, вам ежедневно начисляется от суммы от суммы тела 0,3% процента сверху, до да? вот. сутки раз, если вы не сняли в сутки раз, оно снимается и переходит на баланс. То есть каждый день идет на баланс. Вот. Но вы можете также и вручную снять. Но вообще каждый день автоматически снимается на баланс. И так, и так до 4 месяца по 0,3%. Если вы стейкинг тела не забрали, да, а также она дальше работает, то с 5 месяца начинает начисляться уже по 0,4%. Если вы также на протяжении 8 месяцев не снимали тело, то на баланс начинает начисляться, по пять 5%. Вот. Открыть депозит последний, возможно, раз в неделю. То есть что такое раз в неделю? Допустим, вы зарегистрированы. Как только функция стейкинга появится, вы, инвести... вы создали стейкинг, допустим, в понедельник. Вот. Следующий стейкинг, так сказать... Второй стейкинг можете открыть, ну, то, что на баланс, ну, решили реинвест сделать, да, или еще до, еще добросить, но ну, еще создать еще один стейкинг. Каждый стейкинг работает отдельно. А второй стейкинг можно создать. Раз вы первый создавали уже в понедельник, то второй вы можете создать следующий понедельник, или же в другой день, но после понедельника, после недели. Допустим, вы 15 числа создали стейкинг 15 числа, это у нас 15 числа, это у нас четверг, то 22 июля в четверг у вас появилась возможность создать второй стейкинг или, ну, или, можно сказать, реинвест. Но вы решили не в не 22 го а 23 -го. То есть вы можете хоть 23-го, хоть 24-го, хоть 25-го, хоть 26 То есть всю неделю будет доступно. То есть, после первого, второй стейкинг будет доступна всю неделю. Если вы создали в четверг стейкинг 15-го, да? то с 22 вы можете создать следующий. Но если вы 22 не создали, а создали 28, то 29 у вас опять открывается возможность создать стейкинг. Уже 29. -го. И получается, что что каждую неделю можно создавать один стейкинг. В какой день? <саспоркзаврение> у каждого свой день, когда можно создать. Если вы создадите 15 то, то по четвергам. То есть четверга у вас, если вы создали 16 то у вас каждую пятницу будет возможность создать новый стейкинг или новый а, или реинвест, да, можно сказать. Так, переключилось. Вот. А лимит стейкинга сумма стенки не более чем в пять раз может превышать личный депозит вот на вопрос сколько можно создать стейкинг, оно взаимосвязано с вашим депозитом долларовым депозитом если например ваш депозит эквиваленте 1000 долларов то стейкинг создать стейкинг вы не можете более чем в эквиваленте пяти долларов. Если у вас есть депозит активный депозит в Бинаре 10 тысяч долларов, то вы можете стейкинг создавать аж в эквиваленте до 50 тысяч долларов. Понятно, да? А минимальная сумма стейка один райда то есть может, можно начать стейкать с одного райда. Но смысла нет, конечно, создавать больше. Но есть такая возможность. С одного райда это первое нововведение которое стартует уже завтра кстати завтра стартует это предложение также завтра вы увидите новый дизайн То есть мы чуть изменили дизайн сделали немного привлекательнее светлее да? добавили наши оранжевые цвета вот так что завтра новый дизайн и нововведение системы, То есть все остается, маркетинг, бинар как было остается, но добавляется еще стейкинг. Но, но на этом не, не все. Да? Кроме этого стейкинга мы еще добавили бинарный бонус по стейкингу. То есть у нас есть стандартный бинарный бонус по депозитам от меньшей ветки, от объема меньшей ветки 10%. Накладываем вторую сетку. Теперь по стейкингам тоже есть бинарный бонус. Только уже 15%. Только уже 15%. Вот. Но все начисления по бинарному бонусу, по партнерке, да, по линейке, по э, бинарному по, э, бинар бонусу э, по стейкингу оно все суммируется э, на x. x-фактор у нас есть. Лицензия первая, x3 можно выше сделать, потом x4, ой, x половиной да, то есть и так далее. То есть и все эти начисления, она также э, в этот объем входит. Но... А, также еще по рангам, то есть точно говорить поставил с стейкингу согласно рангу. То есть у каждого ранга также есть получение бинарного бонуса по стейкингу, также есть ограничение по рангу. Поэтому это суточное, вот то, что вы видите на слайде, это суточное. Обычно партнеры это 500 долларов в день. По стейкингу может, может получать джейди по 750, Amitis а 1000 долларов и так далее. вот В чем же уникальность бинарного бонуса по стейкингу? То, что вы получаете каждый день. То есть, а если ваш партнер, да, у вас есть правая ветка и левая ветка. Вот в правой ветке сделали стейкинг, допустим, на тысячу райдо, а в левой, ну за сегодня, да, допустим, а в левой сделали на 500. Вот с меньшего объема, с 500 райдо 15 процентов, это 45, да? А, ой если допустим 500 15 да то есть 15 процентов с меньшей ветки а вы получаете именно каждый день от начисления то что что каждый день начисляется по стейкингу ваших партнеров начисляется и вам это некий матчем бонус вот есть профит боте есть матчем бонус да? вот здесь бинарка работает как матчем бонус если вдруг и вы получали вот с одной ветки все время, так сказать, матчем бонус, получали эту бинарку по каждый день ему начисляется, а вы получаете каждый день, да? 15% от его начисления вы получаете. Вот. Вдруг в один день ваша меньшая ветка стала больше ветки. А большая ветка стала меньшей ветки. За счет того, что ваша меньшая ветка стала больше, да? то вы начинаете уже получать по ежедневное начисления уже с меньшей ветки, уже с другой ветки, которую вы до этого, например, не получали. То есть, то есть другими словами, тут внедрено все такие фишки интересны вот именно по стейкингу, что можно зарабатывать больше ра, можно строить и предлагать больше возможностей вашим партнерам, и за счет этого построить, да, еще больше команду а также получать еще больше а, заработка. За счет, теперь вы получаете не только бинарный бонус по депозитам, но еще по стейкингу. Если обратите внимание, человек не может зарегистрироваться и просто сделать стейкинг. Стейкинг, оно не работает, если нет личного депозита. То есть, то есть вы сначала должны сделать депозит, а потом уже стейкинг. Потому что стейкинг привязан... Вашим личным депозитом именно а, лимит максимальный лимит по стейкингу. Чем больше хотите стейкать, тем больше нужно делать депозит. И наоборот, чем больше у вас депозит, тем больше есть возможность а, застейкать. Но по стейкингу, несмотря что ежедневное начисление 0,4%, то по проценту по процентам это получается больше, чем даже а, по депозитам, так как депозиты начисляются а, в процентах больше, но в долларом эквиваленте то есть здесь вы получаете сразу ради неважно сегодня ради стоит 3 доллара завтра будет 30 долларов стоит вы также будете получать по поставить тот же самый процент то есть без изменений без изменения крутые новости так переходим к следующему слайду так, у нас есть ä, еще ä, один из видов ä, заработка, это ранги и подарки. То есть, ну, здесь уже все вы знакомы ä, этими подарками. Вот, я сейчас этот слайд минуту поддержу для того, чтобы вы могли ä, в записи поставить на паузу и почитать. Да, также мы слайды скинем в чат и можете в чат, вот эти все слайды, все эту презентацию можете почитать в чатах. Итак, у нас... Ä, Осталось уже 20 минут до окончания нашего вебинара, поэтому предлагаю перейти сейчас к вопросам и ответам, потому что вопросов много, да, и многие ожидают услышать ответы, поэтому задавайте сейчас вопросы по нововведениям в бинаре, и также можете задавать вопросы вообще по всем проектам и экосистемам. Да. то есть давайте перейдем к вопросам и ответам и продолжим. Так, как меня. Будет ли помощь пострадавшим проект Антарас через сервис чеклера Возможно, финика так как скоро тоже скомандуется. Второе. Так, по поводу Антарас финику я не могу сказать, то есть, потому что. Не знаю, для этого уже какое-то официальное подтверждение, что они да, поэтому мы не можем ну, точно сказать, соскамились, не со скамерис, да? вот да. Но будем иметь в виду, то есть если действительно там все так плохо, то мы, возможно, откроем возможность, возможно, я сейчас пока не обещаю, то есть, возможно, откроем или что-то что-то новое для них придумаем, то есть, ну, стороной не пройдем. Так, второе, планируйте ли коллаборацию с сообществом Финника? Ну, коллаборация, конечно, нет, но то, что мы на бирже уже ФНК, то есть открыть торговую пару, торговую пару ФНК, в принципе, то есть это говорит о том, что мы открыто вообще сотрудничать с любой криптовалютной сообществом, да? с любой любой если мы догов... найдем какие-то точки соприкосновения то есть так дальше golden ratio, как долго будет с нами будет будет еще промо по выводу со старого бинар депозит менее тысячу вот, пути можно будет за доллары купить райда так сейчас golden ratio, как долго будет с нами golden ratio будет всегда с нами будет еще так, следующий вопрос, да, наверное, будет ли еще промо по выводу со стороны бинара? Да, будут, будут. Мы постараемся быстрее все там сконвертировать. Вот, поэтому будут. Так, хотелось бы уточнить, заработок в бинаре будет пожизненным или все-таки, когда закроется на прием новых депозитов, как это уже бывало. Так как здесь работать в монете а монет Райдо 100 тысяч, да, то по нашим подсчетам, если сейчас все райду зайдут и будем депозиты делать и стейкать, то примерно три года. То есть через три года а у нас примерно 30, или сколько там мы считали, сейчас скажу, ну где-то через три года, как вот сейчас в бинаре, в бинаре у нас было, что мы веки ну, перестали с веками работать, да, именно в. Чтобы не добывалась так как э, данный проект является тоже инструментом для добычи Райдо, как и стейкинг райдов 10.90, да, так и в бинаре, э, поэтому э, когда мы подойдем к определенному лимиту, то тоже э, закончится. Но три года да, получается не пожизненно, получается, вот пока э, есть монеты райдо. Пока есть монеты райдо. Но пока есть монеты райдо, можно очень хорошо добыть Райдо, да и при его подорожании или при его дефиците очень хорошо и дорого продать. Вот. Или сразу продавать и фиксировать свою прибыль именно в долларном эквиваленте. Вот. Поэтому здесь проект подходит как и для э, холдера, который добывает монеты на перспективу будущего, а также на тех, кто зарабатывает, именно получая ежедневный заработок как за свою активность по бинарному и линейному бонусу, так и по пассивному, то есть пассивному и сразу конвертировать на бирже на райду на доллары или другую валюту. Так, если вас возможность, так если возможность века авто сделать небольшую парковку, пока вики стоят в продаж, будет нужна лицензия? Так, упаковку такое предложение уже было, мы рассматривали, то есть, но пока еще не внедрили, но что-то подобное будет. Будет второе, будет нужна лицензия для стейкингера. Лицензия для этого не нужна, но нужно иметь депозит, то есть, потому что если, если вы имеете депозит на 100 долларов, то вы можете в стек в пять раз больше, чем ваш депозит. Ну, то есть на валент 500 долларов можно активировать стейк. Призм векторе подавляющее большинство партнеров, купивших лицензию, не имеют возможности застейкать свои монеты призм. Это происходит, потому что недельный лимит 4 миллиона призм разбирается в первые 2-3 секунды. А его появление просто не успевает. Вы планируете как-то исправить эту ситуацию? Ведь именно по этой причине проект призм буксует, не развивается. Да, мы пересмотрим там постараемся пересмотреть, но пока ничего не обещаю. Почему? Почему вообще там есть недельный лимит? Потому что есть ограниченное количество призм, да, в фонде То есть мы не можем фонд, э, то есть мы не можем призму напечатать. <laughs> у нас нет печата, у нас <laughs> вот. Поэтому есть недельный лимит, да. А вот э, то, что разбирают, э, да, я это замечаю, это плохо. То есть поэтому мы пересмотрим, пересмотрим именно недельные лимиты так норбек пишет первое, будет ли помощь а так это я читал уже скажите пожалуйста какое плани... планируется решение по очереди века это будет ли изменение матрицы когда и как будет применяться активы гмт и АЦЦ? ну как я говорил асс будет применяться во всех проектах которые у нас будут в этой системе да вот и обязательно ассс будет применяться и в ближайшие я думаю до нового года то есть мы Постараемся применить его в каждом проекте. По поводу GNT оно будет применяться тоже в других проектах, но не в действующих, а в новых проектах. Не, не в действующих, а в новых. А вот GNT сейчас единственное можно перевести веякафку и менять на FST. Но в будущем гнт будет применяться в других проектах, но в новых, не в старых. не в тех, которые уже существуют. Когда можно будет переводить АЦ в бинар так. в скором времени, куда, карта, куда карта, будет? Карта, будет? Когда, а, когда карта будет? Карта после запуска блокчейна 2.0, мы начнем активную работу уже по внедрению криптокарты. То есть, пока блокчейн мы не обновим, да, то предложение о котором я говорил, что мы хотим сделать много фишек для действующих компаний криптовалютной компании да, чтобы применяли наш блокчейн некая коллаборация или предоставление услуг будет некая вот тогда начнем активную работу именно с крипто картами вот почему я так говорю потому что когда мы запустим блокчейн 2.0 ликвидность поднимется ликвидность поднимется на биржах и тогда можно будет спокойно думать о ну, начинать работу о криптокарты потому что запускать криптокарты это напрямую связано с ликвидностью на монеты сейчас ликвидность не такая большая на бирже как только мы дойдем на суточный суточный объем до да, суточный объем 300 тысяч долларов на биржах тогда начнем уже внедрять и я думаю что это будет сразу после запуска очень 2.0. А ликвидность на всех биржах и на Coin Galaxy, э, поднимется, поднимется ликвидность, и тогда можно будет запускать. Что будет с века автора что его в будущем? Векавто также будет продолжать работать. Может быть, некоторые корректировки, некоторые внедрения, какие-то изменения. Да, добавления, какие-то маркетинговые ходы будут добавляться, но векавто будет работать. вот э, какой монеты каким активом то есть тут тоже будет внедрено потому что на данный момент века авто именно добывает только веки но так как веков ограниченное количество мы не можем на века безогранично, ограничено вот <coughs> безогранично именно добывать на поэтому конечно там будет именно изменения но сам проект века будет работать с нами всегда так, первое. Планируете ли коллаборацию? А, так. Так, это я читал, да? А, нет, не читал. Не читал. Нурбек. Ну, вопрос повторяется. То вначале вы задали Антарас, Вини, а теперь Фрит. Пока мне не могу сказать. Вопрос по века автовек. Мы ну, видим, текущий. Такую тенденцию, исходя из ежедневной статистики, что новички перестают покупать автовеки из официально очередь, как добросовестно люди перепродвигают им автовеки с рук по цене полтора доллара за век. Работа единоличная и ломаю всю концепцию автовек. Соглашусь с тем, что они тем самым снижают свой торговый баланс, но мы считаем этим людям торговый баланс безразличный. Сам вопрос: какие планируются внести изменения в автовеке, чтобы люди начали работать с сообществом, а не я понял ваш вопрос. Да, будем думать, будем, конечно, это нехорошо. С одной стороны, вот как вы сказали, это хорошо, что продается куда-то, да, уходят, разгружают очередь. но конечно, идея именно была в стабильном, стабильной, стабильной цене на Век-Авто. Вот, и мы постараемся этого добиться. То есть дайте нам немного времени, то есть, с появлением в 2.0, то есть. Все эти моменты, все эти нюансы, все, все просто просто снимется. Потому что в блокчейне мы как раз сейчас все внедряем, вот все эти фишки, все эти моменты, мы как раз, учитывая тот опыт, что мы имеем, учитывая те, э, э, как сказать, э, как вы сказали, анализ, да, то есть по проектам, то есть все это мы. Сейчас учитываем твоим и с появлением блокчейна он решит сразу много вопросов, сразу много вопросов. Вот дайте мне немного времени, чтобы я реализовал. Поэтому последнее время почему вот одна из причин, почему я мало выхожу сейчас в эфир, потому что я полностью погружен сейчас работа и скорее всего все лето меня мало будете видеть не из-за того, что я пропал куда-то еще, что-то я на месте я на месте вот но больше изучаю, изучаю сейчас делаю анализ именно что происходит в мире именно по криптовалютной, да, какие технологии применяются, как этот и и я все больше и больше убеждаюсь, что то предложение, которым мы сейчас внедряем в блокчейн, оно будет интересно всему миру и будет интересно всем, вот и чем больше думаю об этом предложении, чем больше изучаю, тем больше понимаю и приходит осознание, что монета век оно будет в топе, оно будет в топе под с не меньше, чем биткоин. То есть, когда это будет? Какой вопрос? Там, если вы сейчас просите, скажите дату, какой год? Я, конечно, не скажу, но а могу одно сказать, что э, тот путь, который проделал э, Биткоин, да, э, хотя мы не сравниваем себя Биткоином, да, мы уважаем Биткоин, мы уважаем другие криптовалюты, да, мы не боремся, мы не состязаемся, есть, ну, потому что это бессмысленно, то есть это это новая технология, которую нужно развивать и развивать во всех отношениях и, и, и все криптовалюты надо развивать, потому что это нужно миру. Вот. то предложение, которое мы хотим сделать, да, из-за а, его а, удобное использование а, как денежная единица, а также предоставление блокчейна именно как решение нашего блокчейна, и как решение многим другим компаниям, криптовалютам, то она быстро возьмет популярность. А когда она возьмет популярность, то ну, я уверен, что начнут также спекулировать да также пойдет большой большой именно ажиотаж среди трейдеров а также холдеров среди крипто холдеров как инвесторов да, которые годами то есть и тот срок который и шел биткойн своей популярности на протяжении 9 лет 10 лет да, мы дойдем быстрее вот только это я могу сказать то есть сроки дат я не могу сказать но то что мы дойдем быстрее именно популярных сегодня цене мигкой Монета век к такой же популярности дойдет, намного быстрее, чем дошел биткоин. В этом я точно уверен. В этом я точно уверен. Вот. И поэтому поэтому что я хочу сказать. Автовеки, то, что кто-то продает подешевле, ну, пускай продает, да. Вот. Я вообще предложил бы, чтобы все сняли ордерас с автовека и только выставляли, когда вы видите, что есть а, предложение о покупке. Вот. И поверьте, если а, вы снимете а, предложение о продаже, то предложение о покупке сразу возрастет. Сразу возрастет и будет увеличиваться каждый день. И той проблемы, что у нас было три месяца назад, когда не могли купить, да, и неделями стояли, не могли купить, этой проблемы не, мы не придем. То есть будет э, такая же очередь на покупку, только каждый день, да, размеренно будет приходить. Но зато те люди, которые вот в то время ждали там по два недели, по три недели, да, и покупали уже по 10 долларов, по 9 долларов, такой ситуации не придет. И получается, в той ситуации, что сейчас, что предложение там превысило и каждый день увеличивается, а покупателей нету, да. И когда были множество покупателей, а продавцов нет. Вот такой ситуации не придет. Всего лишь нужно понять, как все работает, снять и продавать только тогда, когда увидите, что есть люди, кто желает купить. Ну это так чисто мои мысли. Слух этого, конечно, не произойдет, не будет, потому что э, мы люди такие. Да, нам лучше выставить, продавить, задавить, но только не мозгами работать. Ладно. Так беспокоит невозможно вывести средства с депозита в Что и когда предполагают, что отладить эту проблему? Тут я же как наталья вот я же говорю, вообще это не проблема, то, что сейчас, это не проблема, и называть его проблема невозможно. Как я уже сказал, снимите все ордера и продавайте, тогда, тогда ничего не надо внедрять. Но из-за того, что идет такое, как сказать, именно такое восприятие, то, конечно, я буду думать, как это системно, какие внедрять, что внедрять, конечно, я буду внедрять. Вот. А, понимая, что по одному моему желанию или по одной моей просьбе да, снимите его ордера, никто не снимет, то есть, естественно, придется что-то внедрять. Поэтому обязательно решим этот вопрос. Сколько осталось век для эмиссии в этом году? В этом году. Я сейчас точную цифру не могу сказать, но там совсем немного, потом <соценно> совсем немного. Вот, поэтому и то мы это пустили на, на Вика, да, скоро и там придется. Вот. На акселератор, то, что мы там пустили, уже закончилось, буквально недавно да, закончилось. Так, здравствуйте, дорогой наш, подскажите, какие миры будут в отношении стены векавту? Так, наверное, на этот вопрос уже отвечал. Дайте, пожалуйста, куда-то применить от На этот вопрос я отвечал. Какие планируете новые проекты? А, пока не могу сказать. Это очень смен. Что свои вест закончились закончились? Да, то есть добыча ФСТ закончилась давно. Единственное сейчас добыча ФСТ это купить его или АЦЦ поменять на ФСТ или ГНТ поменять. То есть по сути каждый АЦЦ и каждый ГНТ это есть ФСТ, вот. А добыча закончилась и АЦЦ да закончилась добыча, да, и ФСТ закончилась. Или нужно только АЦЦ отменять на ФСТ. Так, у нас две минуты осталось, поэтому сейчас два на два-три вопроса отвечу и все на этом завершаем. Профитбот сейчас работает один день в неделю. Будет ли меняться ситуация? или профитбот не переживет конкуренцию бинаром? То есть пока на данный момент по поводу профитбота, вот послушайте, по поводу профитбота пока один день. Какие будут внедрения? То есть я заранее скажу, но как я уже сказал, в каждом проекте у нас будут внедряться определенные изменения корректировки по каждому проекту также попросту пока попросит буду один раз в неделю кстати у многих x там, x факторы до да, срабатывают То есть, почему потому что получается сейчас инвестиции только один раз в неделю и получается в эту неделю очень много заходит и человек не успевает поэтому вам ну вернее, не проследил да поэтому не переживайте вам нужно просто каждый понедельник увеличивать свой депозит для того, чтобы X-фактор не сработал, потому что по вашим партнеркам и по матчам, бонусам в один день в неделю приходит очень много. Поэтому здесь дело не проблема маркетинга, просто нужно следить за своим X-фактором. X там, там прям все показано, да, сколько осталось, сколько до следующего, поэтому нужно просто следить здравствуйте сканер за последнее время на крипторынке проходит парад скам проекта вы можете это прокомментировать дать ваши личные рекомендации для тех людей куда туда заходит или потерять деньги что вы... ну, Евгений, вот мы смотрите есть очень хороший сайт или coin <coughs> если вы хотите хранить или держать или холдить криптовалюту до да, инвестировать да так сказать то смотрите на топ-10 топ-10 и это первый второе даже если это будет топ-10 если если этой монете или этой компании меньше года то тоже не стоит везти. если компания более трех лет или четырех лет да и она в топ-10 тогда стоит стоит купить и держать криптовалюту вот. И э, покупайте именно на низах, тогда, когда идет э, падение, а не когда идет ажиотажный рост, а именно когда падение. Вот тогда покупать Вот, если вы имеете в виду про скомопад э, проектов, депозитных проектов, где э, есть депозитная программа, и э, связана с криптовалютой. Э, я вообще не рекомендую в такие заходить я вообще не рекомендую в такие заходить кроме проектов в этот потому что веб-токен профит цели и основа она другая миссия веб-токен-профит она другая то есть все проекты 2 код туда можно входить потому что всегда то есть все монеты как Вернее, все проекты, которые у нас существуют, они это это для цели добычи монеты век. Вот. А монета век, она будет в топе. она будет в топе. И как я уже сказал, что нужно веки покупать не тогда, когда она станет уже популярным, и весь мир об этом будет знать, да? Или когда пазл маркет запустится, а тогда, когда все начинается. Вот сейчас у нас все только начинается. Вот. И те обновления на блокчейне, которые произойдут буквально семь-восемь месяцев обновление будет. Это будет такой взрыв не только в цене, я сейчас не о цене говорю, а именно известность и популярность, необходимость блокчейна, который предлагает компания веку И те, кто сегодня холдит, вот, задают вопрос. Вот проектов сейчас нету, где добывать веки. Что же нам делать с веком, если нет даже применения века? Держать holding. Держать hold. Это моя рекомендация. Вот. А выбор уже за вами. Так, будет ли на строительно бинаре фактор X5? Вот все фактор uh, X5 нету, но фактор X вот, по лицензиям есть. Вот, то есть. А все, что по лицензиям, оно действует не только по депозитам, но также и по стейкингу. То есть все, все объемы, которые идут, вернее, начисления, которые идут по стейкингу, да, вот бинарный бонус по стейкингу, она тоже входит в тот же X по лицензиям, по ограничению лицензия. Спасибо за внимание на этом мы завершаем наш вебинар и брифинг. Вот. На этой неделе я проведу несколько брифингов. У меня уже назначено несколько для некоторых команд отдельные зумы. Также у меня на этой неделе будет для лидеров отдельная встреча. А также постараюсь до конца недели провести еще один подобный брифинг что провел сегодня или на следующей неделе то есть вот хорошо все выключаю запись надеюсь информация была полезная вот все